Привет! Вы на канале интернет-магазина HHD. В данном видео мы сейчас будем разговаривать, и смотреть, делать обзор на инкубатор HHD56A, без овоскопа который. Мы его распечатаем, посмотрим комплектацию, я расскажу вам какие характеристики, полностью пройдемся по настройкам. И в конце видео вас ждет бонус, вы увидите как я его разбираю по болтикам, вы увидите каждую его деталь. Поэтому обязательно досмотрите его до конца. Итак, вот поставляется этот инкубатор в такой упаковке. Будем сейчас ее вскрывать. Внутри нас ждет приятно упакован в пенопластовый кожух инкубатор. Значит, эта пенопластовая упаковка, она полностью защищает инкубатор от механических повреждений во время транспортировки. Если вы купите данный инкубатор, я не рекомендую вам выбрасывать этот пенопласт. Его часто используют многие птицеводы во время Процесса инкубации, ну и плюс, если вдруг будет выключение электричества, вы его сможете вот так накрыть, защитить, тем самым он у вас будет часа три спокойно держать нужную вам температуру. Сделан он из достаточно плотного пенопласта. Откладываем в сторону. Что дальше мы видим? Дальше мы видим инкубатор, собственно, блок управления. И внутри, вы видите, тоже лежит большой кусок менопласта, чтобы не повредились внутри переворотные каретки. Будем вскрывать. Достаем инструкция на английском. В комплекте мы вам положим еще инструкцию на русском. Колба для долива воды, кабель и такие еще две упаковочные штучки. Итак, немного поговорим о корпусе. Колба нужна для того, чтобы добавлять воду, теплую, естественно, через вот это отверстие. Вот сбоку есть отверстие, набирается теплая вода, вставляется и до упора наливается. Внутри есть две канавки для воды, я их вам покажу немножко позже. кабель, сейчас подключим его, включили, сейчас произойдет запуск, все закрутился вентилятор, начал нагрев, инкубатор готов к работе. Значит, немного поговорим о дисплее. Блок управления данного инкубатора состоит из дисплея, потом клавиши Reset, то есть сброс настроек, клавиши Set, она же клавиша настройки, плюс-минус клавиши выбора настроек и клавиши включения-выключения. Включим его. На дисплее. Первая характеристика – это время до следующего переворота. Ну, скажем, выключили, вы его включили, видите, сейчас 1 час 55 минут до следующего переворота. Второе – порядковый день инкубации. То есть каждый день у вас будет тут появляться 0,1, 0,2, ну и так далее. То есть вы не запутаетесь. Третье – текущая температура. Вот она сейчас 27,4 градуса. Текущая влажность – Видите, оно моргает, то есть это показывает, что влажность уже ниже критического уровня. Сейчас, через какое-то время, вы услышите, прозвучит звуковой сигнал. Он будет звучать до тех пор, пока мы не повысим влажность. Потом индикатор работы вентилятора. вот Индикатор того, что влажность ниже требуемой. И индикатор... Нагрева. То есть у нас сейчас идет набор температуры, соответственно включен нагреватель и на блоке управления у нас, соответственно, показывает, что нагреватель включен. Как же настроить температуру? Сделали вы закладку яиц. Нажимаете Set, у вас появляется 38 градусов. Это температура, которая по умолчанию. И клавишами плюс-минус выбираете нужную. Ну, скажем, 37,7 поставили. И нажали клавишу SET, то есть вы ее зафиксировали, эту температуру. Проверяем. Теперь и 37,7. Уставляем на 38, клавишу SET. Все, он ее запомнил. Проверяем. 38. Итак, что же тут можно программировать, кроме температуры? Для этого вам нужно нажать клавишу SET, держать ее. И на дисплее появится вот в этом месте, появится значит буквенное отображение параметра все эти параметры вы найдете потом в инструкции которая будет прилагаться на русском языке итак чтобы зайти в меню программирования нужно нажать клавишу set и удерживать Итак, инкубатор состоит из блока управления, состоит из верхней прозрачной крышки. Легко очень наблюдать за процессом инкубации. Потом состоит из переворотного механизма. Вот таких желтых семи кареток. В каждой по 8 яиц помещается. Значит так, вот у вас, к примеру, есть закладка яиц. Вот. Когда прошел, там пошел режим проклева яиц, вы просто вынимаете яйца, снимаете механизм переворота. Это делается очень просто. Примерно вот таким вот образом. Оп. и перекладываете яйца на сетку, которая под механизмом переворота. Накрываете крышкой, все, готово, птенцы будут проклевываться вот в этом, скажем так, это можно даже брудером назвать и тут даже подрастать. Итак. Что у нас находится под механизмом переворота, который мы сняли? Здесь находится в этом месте мотор, который вращает механизм переворота, датчик влажности, датчик температуры, он, кстати, влагозащищенный в такой латунной капсуле, и вентилятор. Под вентилятором располагается нагревательный элемент, вот, но это вы видите в конце видео, где я буду его разбирать на части. В данном инкубаторе происходит переворот с помощью наклона вот этой вот переворотной каретки под углом 45 градусов вправо или слева. Сейчас я продемонстрирую, как происходит нагрев, как происходит переворот. Вот, включен мотор. И каретка медленно переворачивается. Так, сейчас сработал звуковой сигнал по низкому уровню влажности. Вот моргает этот параметр. И также по нижнему уровню температуры. Видите, у нас крышка открыта, то есть здесь звуковая сигнализация. Параметры... Которые не в порядке. Это вот, например, в данном случае температура и влажность они подсвечиваются. То есть, если мы сейчас накроем крышку, подождем, пока инкубатор наберет нужную температуру, зальем сюда воду, эти параметры больше не будут вас беспокоить. Отключим их пока. В начале видео я обещал вам показать, что находится под этой белоснежной решеткой. А под ней находится, я уже подготовился, выкрутил все необходимые болтики, находится датчик влажности. Дальше находится моторчик, который включается и переворачивает переворотные желтые каретки. Потом вентилятор. А под ним нагревательный элемент Тен. Тен высокотемпературный. Он соединен жестко с такой металлической пластиной. Когда он нагревается, он нагревает полностью всю пластину. А вентилятор, обдувая его, способствует выработке теплого воздуха, который вот циркулирует и поднимается вверх к яйцам. Итак, что еще тут интересно? Здесь есть две канавки для воды. Канавка номер один, назовем ее так, она ближе к боковой стенке. И канавка номер два, она вот, ближе к центру инкубатора. Между ними есть небольшой, небольшое, ну, есть бортик. Вот. То есть во время того, как вы наливаете, сначала вода попадает в эту канавку. И потом, если вы продолжаете наливать воду, она попадет в следующую канавку. То есть происходит это примерно таким образом. С помощью вот такой колбы вы срезаете носик, вот, э потом вставляете в боковое отверстие, вот, э вот таким вот образом. Вставляете в боковое отверстие и начинаете лить воду. Льете, льете... Э чтобы оно заполнило полностью канавку, у вас будут какие-то определенные цифры влажности. Если вам этого недостаточно, вы льете дальше, и вода просто начнет заполнять следующую канавку, площадь испарения увеличится и повысится влажность. Если вы будете лить воду бесконечно, не переживайте. Здесь предусмотрен вот такой вот вот такой вот контрольный сброс воды. Если канавка будет наполнена полностью, вот эта вторая, она просто-напросто лишняя вода вытечет через это отверстие просто вам на пол. И даже если каким-то чудом, невообразимым, здесь все заполнило, и вода перетекла вниз, то тут также есть отверстие, которое вам... Лишнюю воду сбросит. Поэтому не переживайте, здесь все продумано. Инкубатор хороший, однозначно вам понравится. Итак, в данном видео я вам полностью рассказал, из чего состоит инкубатор HD на 56 яиц модель без овоскопа. Я показал вам, какие у него комплектующие, показал нагревательный элемент, вентилятор. То есть, однозначно, этот инкубатор очень классный, он стоит своих денег, поэтому естественно вы скажете: а где же его купить, Сергей? И я вам отвечу. Естественно, проходите в комментариях, э, в описании под этим видео будут ссылки на наш интернет магазин. Заходите, переходите по ссылкам и покупайте и наслаждайтесь покупкой. Мы на данные инкубаторы даем один год гарантии. В дальнейшем у нас есть все необходимые болтики, тены, вентиляторы, датчики, температуры, влажности, блоки управления, детали корпуса. Все есть в наличии, поэтому можете не переживать за его работоспособность, как во время гарантийного периода, так и после него. Если данное видео вам понравилось, я очень старался. Если видео вам понравилось, то оставляйте свои комментарии, лайкайте, конечно, и подписывайтесь на наш канал. На нем вы найдете еще много других интересных видео. Пока!